Ну это правая часть этой пещеры, просто свет не пробивал ее сюда. Здесь еще какая-то пещера непонятная. Ну и все, по-моему. А нет, вот у нас еще какой-то проход. Но проход, скорее всего, вырублен искусственно, потому что слишком уж четкие такие края. Фу, Бушкара летает. Ну и все, здесь у нас непонятно что. Типа спального помещения. Может быть даже кто-то здесь раньше. Вот мы и бат нашли. Да? Да. Классно. Как говорится, копейка рубль бережет. А у нас теперь бат есть. Бат к бату. Так. В общем, довольно странное ощущение бродить по такой пещере в полной темноте а Мозг немножко, конечно, не понимает, что происходит Но понимает, что в темноте Ну, пойдемте дальше сейчас В любом случае, кто сюда поедет, берите дополнительное с собой освещение Чтобы хотя бы у каждого был фонарик, помимо того, что оператор будет снимать Если у вас будет оператор с собой ну, оператор может быть Оператором может быть любой Кто возьмет камеру И попробует себя в роли оператора ну, а мы с вами идем дальше вот какая-то ступеньки Какая-то ступеньки блять, уже договариваться Вот видите, слякоть какая То есть обувь нужно брать обязательно Хорошую Чтобы она Оставалась на ноге в любом случае вот они летущие мыши, смотрите. Потому что все днище. Вот здесь пол, можно так сказать, в помете машинам. Здесь уже ступеньки такие обудороженные, цементные. Вода сверху капает. Вот они, вот они летают. Я не знаю, камера передает, но мы идем в жилище. Дракулы. Точнее, уже у него его жилище. А вход я почему-то прошел бесплатно, ребят. Не знаю почему. Но никто меня не остановил. И все, в принципе. Мы уже с вами я не знаю, что это у нас. Вход, выход, указателей я больше не встречал. В общем, сейчас выйдем на улицу Фу. Ну, Душновато в пещере, сразу могу сказать Но, в любом случае, одевайтесь, если кто-то поедет вот по таким местам лазить, одевайтесь Чтобы, хотя бы, какое-то средство защиты у вас было Вот, как я говорю, маленькая пиявка Случайно обратил Ну, не стал паниковать, во-первых, стоял на светофоре И обратил внимание на ногу, что на ноге что-то находится Сейчас надо будет камеру отключить и посмотреть внимательно. Может быть где-нибудь еще присосалась пиявка. Кровушки моя решила попить. Вот, блядь, пиявка, она женского рода. Баба любит кровь сосать. Хватит раздавать добро. Да, после дождичка здесь, конечно, индекс ходить так ну еще какой-то у нас вход в какую-то пещеру но ну, это по моему у нас а, следующая пещера может быть это же но ну, не похоже скорее всего следующая пойдемте посмотрим ну, здесь тоже как вы видите ее немножко затопило То есть она в воде так, ну что, придется мне наступать в воду, кругового выхода нету. Ох ты, водичка прохладненькая, а, ну и все, там вот у нас выход, то есть она небольшая, эта пещера, а влага здесь почему, это потому что стекает сверху, вот там у нас еще какой-то проход, о! непонятный так ладно пойдемте отсюда на выход в принципе что хотели мы то мы посмотрели сейчас мы с другого ох ты блять выхода выйдем посмотрим что здесь у нас еще какая-нибудь пещера да вижу еще одна пещера, ступеньки по крайней мере вижу И скорее всего, а нет Это просто Какой-то молитвенный Интересно, ребят Я думал, это сначала каменное все А это оказывается корень Корень вот этого дерева Который Спускается сверху То есть Корневая система, я говорю, здесь как прям Удивительная Так, ну что можно идти дальше, и дальше Но честно Я уже подустал И хочется мне домой после этой поездки Длительной Ну, хоть она и не длительная, но Я много времени провел за компьютером И также много времени Провел в дороге Не спамши Только этой ночью немножко Поспал Ну все, мы выбираемся Как говорится, до дома, до хаты пробираемся обратно через джунгли также внимательно смотрите под ноги чтобы не повстречать неприятную красотку шипящую потому что она может загорать, греться на солнышке вы ее спугнете нежданно она целях самозащиты вас может ужалить поэтому смотрите внимательно под ноги змеи сами вас боятся если они вас услышат они постараются уйти с вашего пути чтобы с вами не пересекаться как у меня вот это было что первый раз я встретил ну небольшую ну, среднюю змею что второй раз когда встретил маленькую змейку так ну что на этом, наверное, будем заканчивать этот ролик. Ждите следующие ролики, потому что я начну снимать больше, больше и больше. И рассказывать о новых местах. Также все больше и больше, чтобы у вас было больше информации. Чтобы вы не боялись, ехали подготовленными. Знали, как одеваться, как себя вести в той или иной ситуации. Чтобы, в общем, были всегда начеку даже в отпуске а то у нас приезжают и начинают расслабляться по полной и забывают про свою безопасность в общем если вам понравились мои ролики ставьте лайки пишите комментарии, комментарии. в общем пишите комментарии делитесь в соцсетях, делайте репосты на мои ролики рассказывайте своим друзьям Обязательно делайте подписку На моем контенте в ютубе Опять же, кто-то меня пытается поправить Не контент, а канал Ребят, каналы, каналы Это у других Людей, кто ведет их У меня контент У меня не подписчики У меня зрители Так что Подписывайтесь на мой контент Становитесь моими зрителями С вами был Лысый в общем, до новых встреч в новых видеороликах. Все, всем пока. Кстати, ребятишки, видите, по, чем, по каким тропкам я пробираюсь до машины, оставленной на парковке. Так что, может быть, поэтому и туристов нету здесь, что как бы тропинка вся ну, непроходимая считается для туризма. Потому что каждому туристу нужно дать сапоги. В тапочках прямо вот чувствовал, одел специально такие водные шлепки. В общем, не знаю, что еще сказать. Кстати, вот таких лужек даже мальки. Ну, как они сюда попали, это конечно вот мы сейчас лужи немножко оплотим. Оба. И пойдем уже к машине. В принципе, мы помылись В общем, ребятишки, вот по вот таким вот я вдоль джунглей и скалы пробираюсь И сейчас чуть-чуть не столкнулся со змеей Услышал прям такое громкое шипение Ну, быстренько присел, пытался ее найти Так и не смог ее увидеть, у шипение было четким а, то есть четко я его слышал а, Посмотрел наверх Посмотрел справа, слева, впереди, сзади а, В итоге не увидел а, змею Ну, говорю, шипение очень довольно-таки, скорее всего, крупная змея То есть она или затаилась а, Я ее не видел То есть она спряталась И в итоге я потихонечку Ну, точнее, не потихонечку, а сорвался с места На пару-тройку метров Обернулся, но не стал испытывать судьбу Искать ее там Потому что если искать на по приключений Вы их найдете обязательно Так, ну смотрите, мы в принципе вернулись почему-то Обратно к, той же, к тому же выходу, с которого выходили Только что-то я не понял Куда я ходил и как я ходил Ну пойдемте Можно пойти через пещеру Можно пойти По джунглям Пойдемте через пещеру лучше Там хотя бы никаких веток Сверху не свисает Темно, ну хрен с ним Зато более или менее Безопасней Чем Идти по джунглям Включим свет И еще раз Пройдем по пещере. Да, конечно, ходить здесь тоже надо хорошую опыт Как у нас там выход? Здесь у нас тупик. А здесь у нас тоже тупик. В общем непонятно куда мы. То ли мы джунгли какие-то обошли, пришлось мне обратно свои катки испачкать в грязи. А вот мы. Так. Выход ход. Ну пойдемте ладно. В принципе мы просто обошли вот эту часть джунглей через пещеру. Так, хрен с ним. Пойти через джунгли. Может быть найдем действительно на жопу приключений. А может быть все удачно будет. Пойдемте. Чему быть тому не миновать, как говорится. Так, ну что, девчонки и мальчишки. А мы вернулись к тому месту, откуда мы начинали. Вот он этот помост. Я, честно, я немножко заблудился Почему-то начал ходить кругами по кругу Не мог понять, где у меня выход Хотя иду по указателям на ин То есть возвращаюсь как бы обратно А потом обратил внимание, зашел в пещеру просто И скорее всего по этой пещере развернулся Опять вышел на то же место, откуда начал И после этого понимание, что я сейчас буду мотать круги я остановился, развернулся и пошел уже на указатель выход. И на указатель выход меня обратно вывел к тому месту, откуда мы с вами начали. В общем, сейчас я спускаюсь вниз. Жирковато, душновато. Ну, сразу говорю. В эти пещеры ехать нужно хорошую обувь иметь, которую не жалко мочить, потому что грязная, много грязи с, вод... с потолка. Именно с пещерных с этих сталактитов Или как там, сталагмитов Капает влага, вода Много мышиного помета Ну, голова вроде бы мне на голову Никто не насрал Уже хорошо Так что, если понравилось Еще раз говорю, пишите комментарии Ставьте лайки Обязательно нажимайте после подписки На кнопку подписаться Стать моим зрителем Нажимайте на колокольчик, чтобы вам переходило Уведомления о новых выпусках моих Не забывайте делиться в соцсетях Рассказывайте своим друзьям, знакомым, близким И кто хочет более подробно пообщаться Звоните, мои контакты под каждым видео есть Обращайтесь Также кому интересно, интересен заработок криптовалюты в интернете Также можете позвонить Или написать мне на почту Но ну, почту я редко проверяю, сразу говорю Поэтому лучше пишите в WhatsApp Звоните в WhatsApp Все расскажу под видео также у меня есть свой сайт, где я выкладываю информацию, на чем именно я зарабатываю в данный момент. Ну, сейчас там выложена информация о заработке, именно пассивном заработке, без вложений, чтобы кто решит попробовать, хотя бы начал понимать, как это зарабатывается. То есть увидеть, почувствовать, как говорится, то, что ты получаешь деньги. А когда поймете, уже будете вкладывать в проекты, я вам предоставлю проекты, на которых я... Непосредственно зарабатываю Ну все, всем пока, в общем Еще раз говорю, пишите комментарии Ставьте лайки Рассказывайте своим друзьям, знакомым С вами был Лысый И ждите мои новые выпуски Со мной будет интересно, всем пока Кстати, девчонки и мальчишки Здесь выдаются на самом деле сапоги Я просто их не заметил и пошел вот в таком вот. Так что... Когда а будете посещаться, не знаю, сколько стоит, я прошел бесплатно. Поэтому, Россия, привет! Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Okay. Okay. Все, в общем, пойдем, поехали домой.